девушки ответьте на маленький вопрос почему когда у мужчины нет денег и проблемы с весом он жирный а почему когда он жирный и у него нет проблем с деньгами он медвежонок